В Донбассе украинские военные продолжают нарушать хрупкое перемирие. За минувшие сутки силовики более 100 раз обстреляли населенные пункты Донецкой республики. Погибла женщина, ранены трое ополченцев. Как сообщили в Минобороны ДНР, несколько часов назад со стороны Маринки начался обстрел Петровского района Донецка. Там подчеркнули, что вооруженные силы республики в ответ на провокации огонь не открывают, но любому терпению есть конец. Павел Прокопенко о ситуации в зоне конфликта. Страшно, бить. Евгения Михайловна хватается за сердце. Больно смотреть, что с ее домом сделала украинская артиллерия. Стреляли, как обычно, ночью. Пенсионерка пересидела в подвале, теперь боится выходить. Кто посмелее, начал уборку. Вейсковые, шутят местные жители, устраивают для сельчан физразминку. Кто не спрятался, сам виноват. Начали бабахать. Прибежали в эту комнату. Тут последовали взрывы один за другим. Поселок Фрунзе в Киевском районе Донецка обстреливают регулярно. Все меньше остается целых домов, все меньше жителей. Здесь нет ни одного стратегического производства, нет и ополченцев. Но снаряды попадают именно в мирный частный сектор. В Горловке похоронили 16-летнюю Настю. Девочка мирно спала в своей кровати, когда ночью в дом прилетел снаряд. Неделю врачи боролись за жизнь подростка. Девочка 16 лет. Она какая-то сепаратистка была. В чем она виновата? У этого порошинка. Громы эти перед глазами день и ночь стояли. Тварь. Киев вновь усиливает артподготовку. За сутки украинские военные около сотни раз нарушали перемирие в Донецке, а в Луганске мониторинговая миссия ОБСЕ услышала более 120 взрывов. Прошу обратить внимание на то, что военное руководство Украины, пытаясь оправдаться перед мировым сообществом за свое бездействие, неспособность выполнять, повлиять на прекращение с их стороны регулярных обстрелов территории Донбасса, ежедневно, без всякой логии, высылает в ОБСЕ сведения о якобы место сотнях обстрелов со стороны Донецкой Народной Республики. В свою очередь заявляем, что наши вооруженные силы по-прежнему соблюдают минские договоренности, в ответ на провокации огонь не открывают. Тем временем на сторону ополчения переходят те, кто совсем недавно поддерживал киевский режим. На начальника луганской таможни Олега Черноусова легло исполнение недавнего приказа СБУ о еще большей блокаде региона. Полковник написал рапорт и перешел через собственный кордон. Если говорить о общей блокаде, то, по-моему, она абсолютно незаконна и направлена на... Геноцид нашего народа, вступивший в ЗИЛУ, незаконный а не а приказ главы АТО, он не зарегистрирован в Министерстве юстиции. Главной боли командирам АТО добавляет торнадо. Бойцы распущенного накануне лично Аваковым батальона не намерены сказать «прощай оружию». Банда забаррикадировалась на своей базе в Лисичанске, на переговоры не идут, будет ли штурм, приказы из Киева пока не поступало. Павел Прокопенко, Артем Расказихин, ТВ-Центр.